Дмитрий. Здорово, Петр. Николай. Московский процесс таксистов снова с вами. У нас сегодня был интересный повод собраться. Почему? В принципе, наверное, многие знают, что докладывает Министерство транспорта, что на сегодняшний день уже 56 тысяч аннулировано лицензий. Но... но это 2000... с начала 2018 года. С начала 2018 года. Но вопрос. Кто же работает в такси, если такое огромное количество лицензий просто аннулировано? Коля, как ты думаешь, кто работает в московском такси? Водители работают, но явно не зомби. Может и зомби. Может и зомби. Но работают водители, которые ездят на машинах, там Солярисах, Киорио, там и так далее, даже Комфорт и Комфорт Плюс. Они продолжают ездить. Как ты думаешь, что же на самом деле происходит? Почему э, столько аннулированных лицензий, да? А заказы как возили, так и возят, и нету проблем вообще. Я вот, например, сегодня по работе заметил, что э, заказов даже чуть меньше стало. Ну да, заказов стало чуть меньше. Я даже вот не думаю, а у меня есть информация, что Яндекс после появления окошечка, что ваша лицензия не найдена Через пару-тройку дней снова дает доступ к заказам И у нас есть доказательства И сейчас будет звонок человеку, у которого именно такая ситуация произошла Вы все услышите Ну давайте ему позвоним Нашему другу. Его зовут Леонид. Не, ну просто вот э, все все знают, же что последние дни лишились лицензии, разрешений. Такие конторы, как Моссовет, Такси Консалт. И вот человек в чате пишет, Давай что... все-таки доведем звонок. Ну, сейчас, сейчас, я посмотрю, Такси Консалт. И вот э, несколько дней назад Яндекс заблокировал. А вот сегодня Волшебным образом снова включил Таксометр И можно принимать заказы без разрешения Ой, Да Что самое интересное Гет походу вообще аннулированные лицензии Как бы особо ну, нет, не проверяет нет, нет. Гет ну, непонятно нет. Алло Алло. Алло да. да. Лёнь, привет. привет что? Это Дмитрий, Коля и Петр. Мы да. тебе звоним по поводу э, вот той самой истории, которая э, связана с тем, что у тебя не так давно аннулировали лицензию. Да. Скажи, пожалуйста, когда это произошло и что спустя там несколько дней ты или спустя какое-то время ты увидел снова в таксометре? Значит, я первый понял, меня аннулировали, я так понял, 17 или 19 числа, то есть, э, января 2019 -го года. Я это понял по Яндексу таксометрии, то есть, меня написал, то есть, Яндекс, то, что у вас что-то с лицензией, обратитесь в парк. Я обратился в парк, парк написал, что у вас лицензия, ну и все. Через буквально день, блин, у меня, то есть, включилось. То есть опять таксуются в нормальном положении. То бишь, я так понял, что я могу дальше поработать и принимать заказы. Замечательно. А через какую через какую организацию ты делал лицензию? Контур такси. ООО контур. Угу. Спасибо, Люнь. Просто ну, ты являешься живым доказательством того, что. Яндекс с аннулированными лицензиями продолжает э, давать работу. Спасибо, Леша. Да, Чтобы обеспечить, видимо, вывоз. Пожалуйста. Все, спасибо, Леонид. Давай. Ну ли. да. Ага, счастливо. Все, счастливо. Вот. Это если бы только был бы Леонид. Таких людей десятки М много, да. да. Не, ну у нас же не только, так сказать.. Яндекс такси, да? Да, да, и... да. Здесь дело не в Яндексе, Сити Мобиле Ситимобил. он не отключает вообще. Да, Get не отключает. Может вообще. быть, там через месяц, через два, через несколько месяцев только отключает а, машина, да. которую А если брать там лицензию, всякие там помещения. Red такси, Максим, и так далее. Там это вообще не блюдется. Да. И... Ч... К... к чему мы это все, Коль? Да. К чему мы это? К тому, что количество водителей никак не уменьшается. Водители без разрешений возят пассажиров, хотя это нару прямое нарушение законодательства и водителями, и агрегаторами. И как следствие... ну я так, агрегаторы могут сказать, что мы не виноваты, а должны это следить, отслеживать за этим парке, о, которым о, они передают парки. заказы. Ох ты ее мое, как <с красиво! <с ну, да, согласен? Значит? Ну, Хорошо. на самом деле нет, потому что э, проверку лицензии, проверка лицензии и так далее в системе э, заказов агрегатора лежит именно на агрегаторе, потому что они ее проверяют, насколько я знаю. Они же выводят, что ваша лицензия не актуальна, она вот не найдена в базе, значит, они проверяют. И значит, они сознательно, сознательно э, допускают водителей без лицензии к заказам. И это значит, что нам, в принципе, лицензии не нужны. Мы можем ездить без лицензии. Зачем нам платить Зачем технологию? нам ЭП, зачем нам разрешение? И зачем говорить, нам спор с Мадишниками? Зачем нам самозанятые, которые вообще ни к чему уже? Зачем? Просто развод. Просто тупой развод. У меня, например, еще подозрение, Коля, в связи с тем, что также компания Яндекс теперь не фотографирует права. Водительские удостоверения. <гас> <гас> <гас> да, да, да, да. Я, я, я, долго я думал, думаю, и водительское удостоверение было. нам тоже не нужно в такси. <гас> да, водительское удостоверение да, зачем? Да. Тут чужое сфоткал, там <гас> как картинку, фотографию всунул. И можно кататься в вози не хочу. Пассажиры же не смотрят на это. Им не, главное, что. Ну, просто берешь своего друга права. Да. Запомнил, как его зовут. Через подключашку и нормально. Я думаю, так ну, ты Я думаю, много. То есть все Не наши знаю. обращения к, господи... 20, 30. Да, к господину Федотову и э, по поводу, что вернется, что все-таки вернутся, они к тому, что сделают э, приложение, определяющее лицо водителя и его голос, это фантастика. Если Яндекс пошел на то, чтобы у него, из-за того, чтобы у него был вывоз, он подключает, то есть сначала пишет сообщение, ваша, там, ваша лицензия не найдена, а потом опять включает на заказы, то есть, ну, я такой считаю, это договор с деволом, да, вот, то уж такого приложения мы точно не увидим. Мало того, я, я просто не пойму, вот, а зачем нам быть ИПшниками? Зачем нам надо было на своей машины там бегать, эти, все эти лицензии оформлять? Скажу еще, зачем нам такие машины, если можно подставить какую-нибудь машину Конечно. и возить на ведре да. с гайками. Запросто. Зачем по миллиону, по полтора люди машины берут, покупают? Ничего это не нужно. Нужно работать, как работает я так понимаю, очень приличное количество людей. То есть плевать на все. А мы, получается, просто, ну, лохи, ребят, давайте сознаемся, что да. те, те ИПшники, которые платят налоги, которые оформляют все эти разрешения. Не имеют все. никакого приоритета в да. покупке смены. И что самое интересное, тут Яндекс в ближайшие дни э, отчитается о самозанятых, и есть информация, что у них идет вал к ним самозанятых. Ну, то есть, получается, эти люди не проинформированы, и они, да, лохи. Как бы это не звучало некрасиво, но люди попались на это, они повелись, mm -hmm. они не разобрались до конца и не поняли, что это за мероприятия самозанятые. Да. Если бы вот мой знакомый, очень, слушайте, наш даже знакомый, если бы не подтверждал эту информацию по поводу того, что он может работать с аннулированной лицензией, я как бы сюда сейчас бы и не выступал, но... Я понимаю, может быть, ребята, может быть, вы считаете, что мы вот такие нехорошие рассказали всю правду и так далее. Ну скажите, а почему я вот как ИПешник, да, должен платить налоги? Почему я как ИПешник должен был на себя оформлять эту лицензию, да? Почему э, должен человек платить бабки там, за обклеивание там, этой желтой пленкой а Можно время? я тебе отвечу и так далее. Зачем? За вот можно я тебе отвечу. Потому за нас, что -то мы Нет, они скажут. А зачем вы оформлять? Вы могли не оформлять и работать так же, как и мы? Вам никто не мешал? Зачем через этот это по, по левому аккаунту, да. по левому фирме, через фирму да. однодневку. Зачем? Они скажут и будут правы... Посылать клиентов на три буквы. Да, да? да нет, но они Телесторию ничего не сделают. Ты правы. выкинул клиента и завтра заблочили аккаунт и да, потом новый сделал. Новый сделал. Че, в чем проблема? -то? А вот вы, кстати, говорите про... Вы все хотите лицо, да? Ну как это называется? Биометрические да, данные, биометрические да? Данные. А смотри. А как Яндекс тебя определит изначально? Твои биометрические данные? Ну, по фотографии делаются съемки, Не, по, по какой фотографии? Ну, Которую да. сканируют? в паспорте и отсканируют а в, да, это можно сюда. Это ну как можно все делают, подставляют да. права и отправляют, чтобы биометрические данные взять. Каждый водитель должен приехать в офис Яндекс, там да, ну, не знаю, в офис, в офис агрегатора. Его должны его должны заснять на аппаратуру высокого качества, да, да, да, да, да. проверить паспорт, права. И после этого, ну, водительское удостоверение, и после этого уже, возможно, как-то будет... доступ... Подождите, я это понимаю, что пассажиры, на самом деле, что бы там наши коллеги не говорили, вы мне скажите, вот Яндекс делает приложение, да? Он сделает биометрические данные. Вот у меня вопрос возникает, а Ситимобил сделает? А Гет сделает, нет. а Максим ну, сделает. Ну, эти точно не сделают. Ага. Ну, значит, значит, надо обязывать делать. Нет, это невозможно. Это невозможно. Поэтому э, любая вот такая инициатива придет к невывозу, нет, но... эконома, невывозу эконома. Если, если кому-то будут... что-то не все. понравится, пойдет в другую компанию работать, вот. с другой агрегатором. Вот. А в другом агрегаторе соответственно, будет больше водителей меньше заказов, и меньше заработка. А им надо... они Понимаете, если бы все так было просто как говорят в Яндексе, им, им же нужны оборотные средства. Им нужно, они готовы возить по 100 рублей, по 50 для оборотных средств, для того, чтобы потом перед инвесторами своими, да, перед акционерами докладывать, что оборот компании составил, например, не миллиард рублей, а 100 миллиард миллиардов рублей. Тогда. За, если много будет самозанятых, у них оборотных средств хватит. Хватит, но... Когда выплачивают два раза в неделю. Ой, знаете, на самом деле, все это фигня. На самом деле, то, что сегодня обнаружилось, то, что Яндекс подключает без разрешения, дает возможность... Не подключает, а продолжает, продолжает заказы да, людям про с аннулированными разрешениями. И это довольно-таки грустно. Это очень грустно. Мне, например, грустно. Почему? Потому что э получается все мадишники, которые э там это самое, э это эвакуировали машины, да. Для чего? Как они нам объясняли? Это для того, чтобы вот разобраться с этими фирмами рога и копыта и так далее. Получается, все эти модишники работали на самом деле на другое. Они работали для того, чтобы опять какие-то не очень порядочные люди создали фирму однодневку, создали опять однодневку и опять заработали миллионы рублей. Но сейчас же это вроде как наши коллеги сказали, и появилась информация о том, что... Да коллега, приостановили... коллега звонил... У него приостановили разрешение, он звонил каким-то людям, ну, вот этим <coughs> рога и копыта, и ему сказали, что возможно сейчас сделать разрешение, но просто надо сделать генеральную доверенность. Все. Теперь просто это будет через генеральную доверенность, да. и там на пару тысяч, сказали, две-три тысячи разрешений просто дороже теперь будет продаваться. Вот и все. Ну, все. Это нет. обращение, где Деп Департамент Трансп транспорта и Министерство транспорта, области, что разрешения должны выдаваться исключительно на э машины, которые являются собственностью или в лизинге или в кредиты у юридической компании или у ИПшников угу. в собственности. Никаких доверенностей, ни, ни генеральных, никаких не должно быть. Но на самом деле будут и генеральные доверенности, чтобы и также будут и также будет продолжение этой истории. Поэтому э -э, я так думаю, что <как htt> проект, проект того, что все станут ТПшниками и самозаняты, это утопия. Просто сейчас люди начнут обращаться в другие фирмы новые, которые... которые я не могу утверждать, да, что они работают рука об руку с чиновниками из э, Министерства транспорта, выдающихся лицензии. Но с другой стороны, если они там все делают официально, да, и берут за это, теперь уже там, я слышал, уже от 10 тысяч, вот, неплохо наварятся ребята, хорошо заработают, вот и все. Да. Потому что наш человек, к сожалению, вот к огромному моему сожалению, он не понимает, что. Платя подключашки 4-6%, они а себе хотя бы там, на пенсию там, деньги откладывать, да, и своим же согражданам, да, которые ну, там, детям больным и так далее. На самом деле он, он поступает неправильно, когда он платит подключашки. Потому что да, это, опять будут богатеть вот эти фирмы, будут подключашки богатеть, а опять деньги не будут поступать в государство, не будут поступать тем, кому они действительно нужны, тем же самым пенсионерам. Ну ладно, но это ты уже все, все лирика. Ну это лирика, но факт, есть факт. Ну, кстати, человек здесь Сам... еще. вчера человек в одном чате писал, что у него разрешение на одну компанию, которая уже ликвидирована несколько лет, О. а разрешение действующее. Ну, вот, то -то Поэтому оно. помните наш разговор по поводу того, что надо лицензировать водителей, надо лицензировать водителей с разрешениями на машину, ну в народе лицензии на машину, да? Не может порядка никак быть. Вот мы говорим о чем. А что будет, если будет разрешение на человека? Да еще хуже будет. Вот и все. Потому что в нашем государстве, видите, компания, которая всегда была очень, самая строгой была компания Яндекс по поводу разрешений. Как только раньше аннулировали разрешение, сразу не отключали. А заказы. сейчас они слабинку пустили, потому что им, видимо, нужен вывоз. Нужен вывоз. Нужно, нужна быстрая мы, подача мы надеемся, Мы надеемся, что это, эти, эти случаи единичные. Но вот у нас уже ну, таких единичных случаев это... уже там 10 штук. К сожалению, это уже... Это просто... просто... Это те, которые а поделились этим. Это а, уже статистика. Да. То есть это не частный случай, это да, статистика. Если это один Надеемся, это просто ошибка программы. Будем М -м, надеяться, Я да. уверен, что это не ошибка программы. Потому что, ну, таких ошибок не бывает. Ну, я, я не программист, но я думаю, да что на самом деле, что правильно, это просто... если бы это, это была это, бы это, ошибка, это, это... такую бы ошибку Яндекс его специалисты уже бы обнаружили, бы давно. подожди, Яндекс предупреждает, что лицензия, лицензию, по выделке есть нельзя, осторожнее будьте. А, на уже... а вот оно что. Да, выделка столичная шутка или это шутка? В каждой шутке есть доля правды. Ну я заметил, что очень много. Так что самое интересное по поводу гетта, ты сказал, что у тебя брат работал по гетту, у него аннулировали лицензию должен он продолжал работать да, по до тех кур, пока не сделал лицензию на себя насколько он ездил так ну, несколько месяцев вот видите ребят по Поэтому агрегаторы крышат не, а почему с Яндекс? Мы говорим сейчас не про Яндекс, Делаем, Делаем выводы, что ли? А Ситимобил, вот наш товарищ, он работает, у него аннулированная рецензия, он работает в У него есть там и Red, по-моему, еще что-то. Там все, все фирмы. И местные все. диспетчерские, и, он работает. И вот недавно ему включили Яндекс, он нам э, сообщил. Вы, кстати, ребят, кого аннулировали разрешение, вы зайдите в Яндекс приложение. Да, Может, вы э, уже можете возить, а, э, вы, а, вы, а вы там бегаете, занятыми, становитесь, да. СИП открываете. Зачем? Дома Лицензии уже не нужны Все, они дают доступ к заказу Зачем? Можете работать Зачем тратить деньги, время, Нет. силы, нервы Целых там 10 тысяч Отдача за новую Скажем там, а, пускай люди проверят На самом деле Те, кто лишились Разрешение. лишения, Проверьте все Возможно вы можете работать и работайте пока. Да, в City mobile в GED, я уверен, что вы можете. А в Яндексе, вот по последним данным, тоже можете. Конечно, нам печально, тем, у кого разрешение на IP, мы там налоги платим. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если 56 тысяч аннулировано, вы только задумайтесь, 56 тысяч аннулировано лицензии, вот этих разрешений, да, то но еще осталось кто, еще 150 да кто и кто же тогда будет возить э, заказы ну возит же ну да. все ну все. вот такие наши новости все ребята проверяйте ли, свои разрешения кто проверит Моссов... Моссовет в Яндексе, возможно вам уже доступно ладно фирма называется Моссовет такси -консал. Такси, -консал -контур. Контур такси но вообще говорят что до ну слушки Слушки. Человек ездил а, в компанию, которая продает разрешение, продает. И ему сказали, что, скорее всего, все машины, ну, как бы все машины, все водители, которые получили на свои машины разрешение через о, рога и копыты, да, угу. а, у кого там были, ну, через разные, да, за большую денежку получали на необклеенные машины, на неизмененный ПТС, да, не, uh -huh, без внесения uh -huh. ПТС. Таких полно. Все будут а, до лета такие компании и, как бы, разрешение аннулированы, компании закрыты. Но вы все равно сможете работать. И, куп, и купите, и купите себе разрешение просто подороже. Ну, кто-то ну, еще, еще денег поднимет. Еще десяточку, там, пятнашечку, может, двадцаточку. Не, ну, это хороший бизнес. Продают, одни продают, другие аннулируют. Да, продают аннулирует. То есть ты хочешь сказать, что они в доле? Ну да. Ну ладно. Может и нет. Много, многозначительно ну, молчать. Ну, с такими оборотами можно быть и вдоль. Ладно, все. всем удачи. Неклазие не Работайте без разрешения. всем пока. Пока-пока.